Привет, дорогие друзья! С вами Фрунник. Сегодня будем играть в прятки на сервере Фрунниксленд. Что? Человек Паук. Привет. Белый. Это со мной Алешка. Алешка, да. Вика. Вика Молчонка. Вика Молчонка. И думблер. Дамблер Дусик. И думблер Мулик. Играем камень ножницы бумага? Итак, камень ножницы бумага. Пишем в чат. Либо камень, либо ножницы. Раз. Либо бумага. Два. Три. Mm -hmm. Так, камень. Mm -hmm. но... Олег, ты тикер. Ну ладно. Целом. Хайдеров, остальные всех сложных, это только Вика. Начинаем играть. Итак. У вас 40 секунд. секунд. Чтобы спрятаться, и Уже 35. Уже 35 минут, чтобы нас найти. И я хочу побежать в ту сторону. Я об этой карте потому знаю ты дольше. Ты, ты, я, ты Здесь не играет Флинди. Хорошо, что с нами Флинди не играет. Это очень сильно хорошо, потому что Флинди, он на этой карте также хорошо играет, как лучше меня играет на этой карте. Откуда ты знаешь, что он хорошо играет? Потому что я знаю. Э, не буду говорить, где, но я знаю, что он хорошо играет, чем я. Mm -hmm. Потому что на этой карте 300 миллиардов квантовых раз играю. Я играю на ней раз второй. Вот. Но знаю про эту карту. Очень хорошая карта. Я знаю, много мечки здесь. А. Ах, так, так, так, так, так, так, так захожу А здесь. Ничего, сеночка. Ладно. Mm -hmm. Дамблер. Ты же понимаешь, что, что ты Дамблер. Куда ты на, на что-то надеешься? Серьезно? Что? что ты за хрень? что за эндер глаза? глаза они делают? Ну, знаешь, что я Олег. Ник не вижу. Ну да. Я вижу Олега, он прям рядом. Да? А где он? почти возле меня, блин. Это очень люто сейчас. Они тут никого нету. Смотри, Олег знает где я, это плохо. Олег знает где я, и это плохо. А где ты, Олег? Я же вижу ты надо. на за. Где ты? Я же все места просмотрел. Ты серьезно не видишь? Да походу у меня зрение подводит мне. На первом этаже. Не мог быть на первом этаже. Никто видно хоть откуда. А, я бы все-таки А, привет. Да козел Да козел. Что, я же кулик. Да чего обижаться, ты же игра... Ты меня тоже замаял бы, Сикер. Я обидел себя Все, ищем Вику. Я знаю, где я догадываюсь. Где сидит Вика, но не знаю, где этот проход. Блин. Так, что это? Вика обычно не учится на своих ошибках. Поэтому она могла спрятаться там уже где она спряталась в предыдущий Мне раз. Кажется, тут одно место, не буду говорить какое. Это следующий сикер. Кто последний, тот сикер. Ты следующий сикер? Нет, кто, кто... Нет. кто первого, кого первого нашли, тот и сикер? Нет. Да. Нет. Кто последний, он наоборот победил. Кто последний, он победил, он становится сикером. Нет, кто последний, кто, кто проиграл. Нет, тот... нет. Сикер это наказание, вообще не даешь быть сикером. В всех игр. играх. Я нашел нычку но... На елки, палки я не могу, я попала в я... Они здесь. дамблера мы далеко от тебя находимся вообще вот по самой природе. М я нашел себе место, все, я знаю, где спрячусь следующие 10 миллиардов раундов. Так, Костя Юзанул. Принвивайл нам плюс 10 секунд. Да. Мне кажется. Они где-то здесь. Они, да, где-то здесь. Так. Да. Mm. это же капец. Да, это карта... Елки-палки. О, я нашел здесь классную нычку. Ну, Вика сказала, на другой пещере. Дамблер сделал минус 10 секунд. И я уже может. Он мож... где-то бегает. Он не то, что и бегает? Дамблер, он где-то бегает. Он... Так. Он где-то здесь. Он где-то ходит. Нет, он не здесь. Тогда фейерверк бы взорвался. На, он на том корабле либо в том. Опа Дамблер. Ты нашел его? Нет, я нашел фейерверк. Фейерверк-то полезно. Я нашел еще фейерверк. Так, ты рассматривай корабли, я побежал вот в пещере. Я мне вот. Вон он, он, Где? Наверху, Дамблер. Ты ту... Иди, слови, пожалуйста, Дамблера. Нет, он, вон он. Он упал или ты упал? Кто упал вообще? Ай, и я упал, и он. <связь> <На>! <связь> Попался, Дамблер. Так, остался на. Найти... я следом упал за ним, короче, чтобы его поймать. Дамблер, капец. Вика, ты, Вика, ты в пещерах? Ты в пещерах? Вика, ты в пещере или ты в... Не в пещере. пещере. Вика. Вика. Вика, что думаешь? Давай подсказки, 30 секунд осталось, говори. Ты в пещерах, либо ты на корабле. Корабле, понятно. В а. или на? На в корабле. Олег, прорыву. обыщи там все, я пойду во второй. У нас... Десять секунд! Ну да, но за эти десять секунд... давай в то крыло. Вика здесь, говорю, поиграет меня, она прям ездит. Весь... Я говорю, на в этом тупом месте, в котором я не знаю проходя. Про... А, нет, знаю, она была в метре от меня. Подожди, а почему я здесь был? Она была в метре от меня. Она была в метре от меня. Метре от меня. Метре от от меня. Кстати, тут Фринди припёрся. припёрся. Флинди, мы дали ему право голоса, вы можете переговорить. Да. Спасибо. О боже. Флинди да, за новеньких, поэтому пускай второй, Фринди. Фринди за новеньких он будет сикером. Нет, начнем второй на раунд. Начнем второй раунд, и Фринди будет у нас сикер, потому что он новенький. Флинди, итак, переходим. Но перед началом Гренно поставить лайк. Так, так. Флинди, давай. Флинди хорошо играет, поэтому я отправлюсь. Так, Фринди хорошо играет, поэтому мы его а лопатой и все. А Да, и Флинди Есть, все. На карте уже играл до раз. Вот да, поэтому да. я не... Да. Флинди... Я буду все время сидеть на одном месте, потому что я обычно перебегаю, перебегаю, но тут Флинди, потому что я был, я знаю про эту карту много, а теперь не знаю, поэтому буду сидеть вместе, потому что Флинди, он крыса. Блин, Я не знаю, куда мне залезть, но я хочу куда-нибудь вот сюда. Отсюда можно? Ну, блин, сейчас этот Флинди... Флинди, ну-ка, ходи. Ну, ты хотя бы далеко от меня, это мне нравится. КФО, что тут ники не видно. Кайфо, что тут ники не видно. Да, у меня есть супер идея. Я этой супер идеи уже придерживаюсь. Так, да, а, кстати. А, кстати, не ни... иксикера видно, не эксикера видно. Да, мы знаем. Я то что это не видно, а вот сейчас я вижу Ник Флинди. Я Флинди не вижу. И это мне радует. Надеюсь, тоже его не увидите рядом с собой. Ставьте лайк за такую топовую нычку, как у меня. Потому что... Меня я тоже не нашел. Видно. Меня не видно, и я топ. И ставьте да. лайк за то, что Флинди лошара меня не видит. Да. И за это я поставлю, я за всех аккаунтов своих лайки поставлю. Кто да. вот ходит возле меня? Мне звуки громче, звуки громче, потому что мне страшно, то, что в блядь, она Так, Флинди, тварь, такая, плюс 10 секунд. Зато Флинди, Флинди ты издеваешься? Еще третий, давай сейчас пусти. 20 секунд просто в тупую. Я слышу его, я слышу его, я да слышу он. этого негра. А он что, на корабле? Я не знаю, корабле или нет, я слышу какие-то шаги. Это не обязательно Флинди, потому что я его ник не вижу. Я вижу, вижу кто-то тут бегает, разбегался аж. Я, то, я слышу. Он слышу. на не... кораблях или что? Да вроде да. Да он на корабле, я Фу. его стоп просто. Я тут такое место нашел. Меня то, что здесь, короче, когда игра заканчивается, светится. 200 секунд, 200 секунд, 200 секунд, три минуты, три минуты, три минуты. А я Флинди не вижу, где он? Я не знаю, где он. Ну и лучше не узнавать. Честно, я пока его не вижу, но... Кто впустил... О, я вижу Флинди. Костя, ты видишь Флинди? Где Флинди? На корабле? На корабле? Он за мной бежит. Нет, пожалуйста. Хотя, Костя, ну, Да ты козел, Флинди. Я скорость рубила, потому что. А, вот ты чему то Так, кстати, я недавно узнала, как скорость использовать. Блин, Флинди меня достал. Ладно, шутка. Спасибо, Костя. Предлагаю забанить Флинди. Как вам идея? Кто упал? Кто упал? Так, ты? Опа! Опа, опа, опа! Кто это такой? Дамдер стоять! Он уже отправился на корабль! Флин, лови его! А, это Вика была? Это Вика была! Олег в корабле, да? Нет. Я в пещере. Да-да, в корабле. Я знаю даже в каком. Здрасте. Так. Покрасьте. Так, я знаю, что ли... этот, Олег, в этой пещере. Да, Олег, ты меня видишь? Я только что мимо Кости пробежал, обожаю это тупое зелье. Я только что мимо Кости пробежал. У меня был инвиз. Он я выбежал из пещеры, ребят. Он, Вики, да? маска мужика. Ладно. Тихо. А это кто там был? Там. Тут кто-то. Вика, тут кто-то был. Я, я тоже. Блин, это Олег, Олег ты в пещере? Да. Олег, Олег в пещеру забежал. Он, он в пещере. Я, короче, мимо Кости сейчас пробежал, потому что короче, я взял Кости такой Костя спустился, а там был я. Я увидел зеленис Я забрал зелень виза, я просто рванул, как бешеный. Значит, это, ты где-то ты сейчас меня не меня видишь. Сейчас? Нет, не вижу. А, все понятно, он в другой пещере. То, то есть, Минат смотрите, Какого мината он нету, он есть, он, он, он, он вверх, тут да, он Я знаю, в каком пещере. У нас 40 минут. 40. Он, ми... 40... Он, 40... Да. он вот в этой. Сюда, идите сюда, в пещеру. Он в этой пещере. Раз, где, раз, да. да, да. Где Флинди сейчас ищет или кто там? Вика. Он где-то здесь. Я, смотрите. Вон там, вон там, вон там. Я активировал время. Давайте ищем, ищем. Они здесь. Смотрите, возле телепорта они могут телепортнуться. А я пока не посмотрю, но не, ну, не буду подсказать. Да я тебе только посмей подсказать, я тебе тайм-аут отправлю. Я не буду. 28 секунд. Не имею права, отойди. У меня сейчас адреналин, не, ну всё, имею право. Он где-то здесь. Ребят, он здесь, он здесь. Я знаю, где он. Где? Я уверен, он здесь. Где? Меня сейчас чуть Флинди не увидел. Меня сейчас чуть Флинди не увидел. Флинди, где он? Он Я не знаю. Он меня чуть не увидел. Он, смотри, ты здесь ходил, значит, чуть тебя не я увидел. Или это не Флинзи, или это кто был, я не знаю. Я вот... Так, Олег, не беси. На я фиг... на корабль прыг... я на корабль, до свидания. Я же говорил, надо следить было. Я, короче, я был в золоте, я был в золоте. Костя, помнишь, я тебе показывал в той игре золото? Ты а, в я да, бежал, Флинди, я бежал, просто нет, Флинди буду, два и... раза мимо меня. Куда, Флинди? Тедди нови... за новенький, Тедди за новенький. Тедди, новенький, давай, Тедди, ты ищешь. А, ну ладно. Все за стикеров. Стой, не нажимай, Тедди, нажимай на стикер. Шикер... Тедди на красных, лошадь, молодец. Все. Так, погнали. У нас есть 40 минут. 40 секунд. Минут, 40 секунд, да. Пусть минуты по а, секунд минут. Если не найду, я... У Вы меня, у меня... Кто здесь идет со мной? Не знаю. Наверх. Привет, мой. Моя кошечка. После вас. Так. Ну х... ты в принципе. Я туда хотел. Ты так что ты можно... Учё? Можно... Ой, я, Слушай, я сейчас тебя буду, падла. Семь, Так, ну ты тебя будет. Ты играешь 5, на этой карте перебрасывать, но тебе будет сложно. Ай, громко Нет, как? Надо поставить, чтобы Олег uh -hmm. проиграл. Ты а че офигел? बлядь. А ты, руку... ты руку да. да, ты они стресс сикерами, когда ты до них. Ну, тратятся... так, Действительно, и... где мы? А где мы? Найти он? надо. Можно <соц> пробежать. <то> Я <соц> обосрался. Или это был не Тедди? Я не знаю, короче, меня сейчас кто-то пришел, я увидел ноги, чьи-то. Я сейчас захожу, там сидит Олег, я чуть не родил. Кость, ты сюда зайти, тупой! Или вали сюда? Я захожу, смотрю, тут за углом кто-то стоит у меня просто. Олег тоже подумал, что это Тедди. Я, когда ты, вот когда первый раз пришел, я тоже подумал, что это Тедди. Я, короче, Костя, практически всю игру в этой нычке сидел, в той. А потом на золото перебежал. Какую логику, Тедди? Тедди, тут логика ни при чем, тут, глаза надо разынуть. Здесь Райт точно проиграет. Райт тут точно никого не Райт здесь никого не найдет просто. Ему час дайте, ему час дайте, он никому не Проблем с так не ты ли не Блин, просто сижу в такой тупой ничке в карте... а в да, нет, кажется, столько с Га... нет да здесь есть очень ах ты, ты ты не профессионал я могу наверное побегать побегать ну иди побегать так, так, так ты на первом корабле. Да иди на корабле. И... Павнычкая он, он перепрыгнул, он уже перепрыгнул. Да, ты меня где-то видим, получается, да? Ну, да, мы твой ник видим. Она ладно. Просто Боже, ты слепой, мозг. Боже, ребята! Ты прикиньте, он прыгнул на корабль. Спрыгнул, Боже! И идет лестница, идет лестница вверх и вниз. И... Тедди спрыгнул по лестнице вниз, я вверх кто? вверх. Скажи, пожалуйста, человек, это кто ты такой? Кто ты такой? пока мы я сейчас кликаю. Линдзи, Вика, кто ты? Дамлер. Где это а а Дамблер. Короче, я сейчас за Багибрыгим этот Человек а, посрался. Где? А, Тедди, привет. А я тебя вижу, Тедди. Посмотри вверх, глаза, посмотри, вверх. Вверх. О, я тоже ну, вижу -то Тедди. -то выпил. Тедди. Тедди, ты че офигел? А Только она ненадолго. А так, Тедди, привет. Тедди, посмотри в бок. Тедди, вот я тебе машу ручкой. О, привет. Тедди, я тебе машу ручкой. Тедди, смотри. привет. Тедди, привет. Эл... назад, посмотри. Тедди, тедди назад, посмотри. Тедди, назад, посмотри. Тедди, -10, минус десять, минус десять зрения. Он сюда лезет. Тедди, я, посмотри, короче, тедди. если Тедди даже сюда пойдет, я, я возьму скорость и, и перебегу. Тедди, привет, бит, теди. Теди, ЛП, ЛП, Тедди, смотри прямо. У сейчас слепота... Костя, текай. Тикаю тебе 7 секунд, чтобы тикнуть. Тедди, посмотри назад, назад посмотри. Привет, ЛП. Пока. Привет, Тедди. Тедди, привет, мы с Олегом стоим. А, это ты? Привет, Тедди. Всегда мы для друга. ЛБ. Ты где, Костя? А ты? Это ты? Вот это ты? Да. Иди сюда, иди сюда, смотри. Снэлл, это. Он идет сюда. Где ты идешь? А А, привет. Дамблер. Олег валит. Олег Вали. Я уже свалил. Вот, У меня же. Я. Я не знаю, я свалил, Костя, оттуда. Там лестница вверх. Нихера, кто там взлетает, а это в Клинде. Кость ты матерится? Нет, нет, нет. Ой. Ой, Костя, какой ты похож? Я не матерится, ребят. Видео ага. никогда. Кто а ты иди опять в воду? воду? Олег, это ты кто <социатива> упал в воду? Тэдди. Это файл, боже Дамблер. У Дамблера глаза на жопе, ребят. Тэдди. Тэдди, привет. Ребят, вы серьезно? Я упал в воду, появился на корабле, и меня никто не тронул. Всё, я, я тоже в своей нычке. меня тоже в свои нычки, как бы, я не еще. Париться, я пока бежал, я успел юзануть. Я успел юзануть скорость, плюс скорость, я успел найти фермер. Дамлер! Дамлер, моя, ЛП, я просто был сзади Дамблера. Элиты, я был сзади Дамблера, чтобы вы понимали. О, привет, Вика, это ты? Вот, да, это Следующая игра. Нашли первого Дамблера, поэтому ищи Дамблер. Логично. Дамблер, Он ты что, ищешь? Нет. Олег уже сегодня точно не будет кого На заканчивать. Удачи всем. Пока. Пока-пока.